Не вызывает сопротивление и раздражение у сотрудников вот такой постоянный контроль. Мне поставили цель конечную, я как профессионал сам понимаю, какое время мне нужно уделить, там как я буду идти, сам назначить промежуточные этапы, да. А, грубо говоря, на меня вызывают во вторник, а я понимаю, что как бы я планировал прийти, но в целом я иду нормально к цели, то есть я этого сделаю, просто я по-другому планирую. А во вторник мне надо отчитаться, если я не отчитаюсь, не покажу промежутный результат, на меня будут косо смотреть, и это начинает меня раздражать. Важнейший вопрос, коллеги. Как продать ритм системной работы своей команде? Команда не понимает, чего от меня хотите. Я задачу получил, я задачу выполняю. А еще ведь кроме вторника или пятницы есть еще каждое утро утренний брифинг, где нужно на утренний брифинг и сказать, что ты сделал вчера, что планируешь сделать сегодня, что тебе мешает дойти до цели недельного рывка. И у многих э, творческих сотрудников это вызывает сразу же отторжение мощное. Типа я творческий человек, вы чего ко мне привязались, вы чего от меня хотите, я дизайнер вообще или я эксперт. Мне надо ходить по клиентам продавать, а вот не эти ваши вот писать, вот эту вот ерунду всякую вашу писать. Значит, что мы делаем? Мы сначала спрашиваем, а у тебя все хорошо? То есть вот те проекты долгосрочные, которые мы вместе хотим реализовать, те результаты, к которым мы вместе хотим прийти, у тебя получается их достигать? И в 99,9% случаев не получается достигать. Мы говорим, и у нас тоже не получается. И проблема заключается не только в тебе, или в нас, или в ком-то еще, а проблема заключается в том, что мир такой. И в этом мире мы можем друг другу помогать, если будем регулярно синхронизироваться для того, чтобы дать друг другу обратную связь вовремя, никогда задача выполнена уже неправильно, а вовремя дать друг другу обратную связь. И статистика показала, что оптимальный вариант для нашей шестой части суши – это синхронизация по задачам, по проектам раз в неделю, и синхронизация по актуальным маленьким шагам раз в день. Эта статистика показала, ну то есть на Тысячах мировых команд и на сотнях команд в нашей стране. И таким образом мы показываем, что если давай вместе мы с тобой захотим к новому большому результату прийти, мы с тобой будем вместе использовать конкретные инструменты, например инструмент синхронизации. В твоей экспертизе мы нисколько не сомневаемся, а в своей сомневаемся. Мы сомневаемся, что мы эту э, приоритеты правильно поставили. Может так статься, что раз в неделю они меняются. Давай поиграем в эту игру, посмотрим, к чему это приведет. Учти, что ты нам нужен. Ты нам нужен для того, чтобы э, нас подстраивать раз в неделю. Для того, чтобы планировать, раньше использовали сессии месяц планируем, планируем, планируем пятилетку, а потом пошли. Сейчас практика показывает, что если мы месяц планировали пятилетку, то через неделю наша идеальная диаграмма Ганта, календарный план разваливается, потому что изменились приоритеты рынка. Мы хотим тебе заранее сообщить об этих приоритетах для того, чтобы вместе победить, но нужно научиться это планирование проводить за час. Максимум. А утренний брифинг за 10-15 минут, ну не больше, для того, чтобы никто из нас не чувствовал в этом лишнюю рутину, которая только в болтовню превращается. То есть правильно продавать большие результаты при помощи вот этих инструментов, которые зарекомендовали в себя сотнях команд. Вот такой ответ дам.